А всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. И с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает путешествовать в Sea of Thieves море воров. Друзья, у нас снова в эфире, да, и наши приключения продолжаются. Усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаечку, кофеечку и приятного просмотра. Также, зрители, не забывай ставить лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Спасибо большое. А мы, конечно же, начинаем. Итак, как обычно, пойдем посмотрим, какие квесты, кто нам предлагает. Давайте. Ребят, подготовимся к путешествию Обшарим несколько ящиков, да, наберем карманы Всякого разного, разнообразного И отправимся уже на нашу с вами а, Посудину Плаваем мы, ребятки, в соло, да, плаваю я а, Чисто на шлюпе Одномачтовом, поэтому сейчас Скоро я вас, ребятки, с ним познакомлю Осталось только нам затариться перед боем Да, всегда, ребятки, нужно затариваться а, Перед боем, потому что неизвестно Что нас а, ждет В нашем с вами а, путешествии Вон она, моя посудина стоит, пожалуйста, вот она, ребятки. Сейчас мы на нее и отправимся. Так, давайте вот у этого парня посмотрим задание, какое он нам сейчас даст. Кстати, ребятки, ваше задание можно отслеживать вот в этой вкладочке на таб. Задание, если у вас меньше трех, то смело можно брать еще одно. У меня есть, значит, от повелителей душ. У меня, значит, есть от торгового каравана. Или как он там называется, фракция. Давайте вот этот попробуем сейчас возьмем. Третий, да, я всегда обычно беру первый. Давайте попробуем сейчас возьмем э, третий. Так, ну, во-первых, перед путешествием зарядить надо пушки. Я предпочитаю заряжать их книпелями, конечно же. Раз, книпель, есть такое дело. И сюда тоже книпель поместим мы. Хорошо, мало ли придется бодаться с кем-нибудь, а книпеля как раз тут, как тут. Обычно я в своих путешествиях выключаю все лампочки, которые у нас светятся ярко на нашем кораблике, чтобы не выдавать раньше, как говорится, времени а, свое местоположение. А без вот этих вот огоньков гораздо труднее заметить какое-нибудь а, судно. Я, ребят, практически предпочитаю выключать все, кроме одного а, вот этого, Вот, который находится в трюме, чтобы здесь все хорошо видеть. Ну хотя, можно и его тоже выключить. Ладненько, но мы, я его специально оставляю, чтобы сразу же, даже в ночное время суток, палить. А, спока, хорошо ли у меня все с нижней палубой или же нет? Можно, кстати, с якоря уже сниматься. Потихоньку. И пока мы тут болтаться будем, я уже буду обмозговывать, куда мы поплывем дальше. Ну и давайте глянем, какие задания у нас есть на данный момент. Так, конечно же, путешествие и я, наверное, начну все-таки склада знаменитого а, признанного а, признанного марка. Давайте это этот задание мы выберем и проголосуем, конечно же. Так как я один, оно автоматически попадает в наше основное главное а, задание. Ну и сейчас, конечно же, нам распишут весь список весь список, значит, тем, которые включает это Задание, А я пока пойду наверх и подниму свой флаг. Да-да-да, у меня есть, ребятки, флаг, если вы не знали. Так, два, три, четыре. Аж задания целых. Ни хрена себе. Давайте, ребят, поднимем флаг. Вот этот вот флаг. Флаг славного морского волка будет развиваться у нас на самой верхней. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ноженьки мои. Так, ладненько. Такое тоже бывает. Но ничего. Мы обычно заедаем все, все эти дела. Так, ну вот, я на карте оставил у себя 4, значит, заметочки. Гавань воров, а сабельная отмель, здесь нам нужно найти клады, а вот здесь на этих островах дополнительные задачи. Которые тоже у нас вроде бы как нужно выполнить Так что я думаю мы начнем с гавани воров Это у нас получается Нам нужно плыть на юго-запад сейчас в данный момент Да, ну что ж, давайте, ребят, выдвигаемся на юго-запад тогда И вот он у нас юго-запад Это вот в той стороне, то есть мне нужно вот туда сейчас будет развернуться, да А якорь у нас отпущен, выворачиваем руль Точнее, якорь нас поднят, и выворачиваем руль мы на, на юго-запад, юго да, получается, нам сейчас нужно именно туда вывернуться, тихо, что-то я там, походу, зацепил задницей, да, хреновый, блин, ты пират, хреновый из меня моряк, короче, покоритель морей, блин, жопы что-то сшиб уже, так, юго-запад, я плыву к тебе! Да, вот оттуда мы и начнем, наверное. Так, стопы, стоп, стоп. Надо было уже давным-давно руль выворачивать. Во. Ну, в принципе, нормально, норма. А все, ребятки, выставил я курс. И давайте-ка уже отпускаем паруса. Поплыли. Это у нас по ветру или против ветра? О, отлично! У нас даже, по-моему, еще паруса по ветру направлены. Очень быстро сейчас поплывем. Отличненько. Вот это я люблю, вот это я понимаю. Вот это сейчас скорость будет нас ждать. Давайте глянем, все ли правильно мы выставили. А, пр проверим, все сверим. Так, секундочку. Секундочку. Юга. Э, запад у меня. То есть... Ах, ты ж ел и не в ту сторону направил я корабль. Так, пробуем еще раз. Я на юго-восток поплыл все-таки, да? А мне нужно еще немножко вывернуть руля. Я-то уж обрадовался, что мы сейчас по ветру поплывем. Да хренашечки, друзья. Не по ветру мы поплывем. Мы поплывем сейчас... Против ветра практически Юго-запад, вот он Вот туда вот мне надо, да Вот теперь правильный курс я задал Да, вот теперь как нужно Как будто бы нас Преследует кто-то Я не понял Опять рыбаки, да, нас преследует, друзья Вот она, опять рыба нас преследует Но, походу, она нас не догонит, да Вот там вдалеке, ребят, плавник Смотрите, какой здоровый Так, ладно, не отвлекаемся, иначе мы налетим на скалы я... Сейчас, так, секундочку, давайте перезарядим. Перезарядим все-таки мы какими-нибудь обычными ядрами пушку. Потому что сейчас, если эта штука на нас будет нападать, мы будем пытаться отбиваться, конечно же, обычными ядрами. Ага, поэтому борту она нас пытается догнать. Давайте, а, книпеля убираем, конечно же. Да, и пытаемся зарядить тогда обычные ядра. Давай, если она нас догонит, мы ее, конечно же, взгреем как следует. Давайте проверим сейчас сразу же курс. А, секундочку. Так, гавань воров, туда именно мы и направляемся. Еще нужно немножко довернуть. Вроде бы отстала от нас эта шняга. Гавань воров, похоже, это вот этот вот шпиль, который наверху перед нами стоит. Вроде как на нее очень сильно похоже. Так, окей, на выправляем. И двигаемся. Так, все вроде, да, отстала эта шняга. Да, эта шняга от нас отстала, да, звуки у нас нехорошие закончились. Давайте проверим на горизонте, что у нас там происходит. Нет ли никаких хороших там у нас вестей. Так, горизонт чист, друзья, поэтому плывем и дальше навстречу приключениям. Так, все, заряжаем опять кнепеля. Да-да-да. Так, непиля, пожалуйста. Хребет дьявола. Я не врежусь в этот хребет дьявола, надеюсь. Нет, мы проплываем просто мимо. Мимо хребта дьявола. Заряжаю опять к непиля. На тот случай, если вдруг нам попадутся а, недругие. Вот туда, похоже, нам надо сейчас на данный момент, да? Так, смотрим, ребятки, смотрим. Не забываем смотреть а, по сторонам. Возле этого хребта дьявола в прошлый раз я, по-моему, а, нагнул одного искателя приключений. Да, друзья, если кто не в курсе, можете посмотреть мой прошлый видосик. А, там как раз-таки это и произошло. Так, так, так. Так, вроде горизонт чист. С этой стороны все вроде тоже чисто. Да, на том корабле, конечно, много богатства Я уже чувствую это Так, выворачиваем руль обратно Вон он, вон он, видите, плавает Там, кстати, по-моему, еще один кораблик плавает Ой, как здесь много их Я так и знал, ребятки, что так и будет Вот, смотрите, один, одномачтовый корабль И вот там еще один, смотрите, за, по-моему, прячется за горой Тоже, вот видите, он движется Он сейчас заходит за гору Так, ну а нам нужно, ребят, сюда сейчас И заплываем в гавань воров Сюда прям просто можно свой корабль вообще прям припарковать конкретно Вот туда вот Но я этого делать не стану я припаркуюсь где-нибудь здесь, возле этого берега. Постараюсь. Меня, в принципе, не должно быть хорошо видно, потому что я сейчас без огней, без, без вот этих вот светящихся голов, которые можно за 3-9 земель а, заметить. Так, осторожней. Там у нас спереди ничего нет. Там, похоже, на миль начинается уже. Так, ну что ж, достаем карту а, и смотрим. А мы пришвартовались где-то здесь. Да, проплыли немножечко. Вот она, значит, выемка с пещеры небольшая. А вот здесь, на берегу, должны быть а, закопанные сокровища. Вот туда сейчас мы и отправимся. Я надеюсь, мы найдем какую-нибудь здесь шлюпочку, чтобы потом быстренько переместиться. Так вот, мы, смотрите, ребят, вот здесь находимся мы сейчас на данный момент, да? Отбегаем ровно назад на несколько шагов, да? И вот здесь где-то, по идее, вот здесь где-то, возможно, да? Мы можем найти клад. Нет? Здесь нет клада. Может быть, вот здесь вот? Опачки! Да, друзья, это он самый. Я надеюсь, что мы нашли тот самый клад. Как только мы его выкопаем, мы сразу же продолжим. Так, давай, давай, давай, давай, давай. Продолжай. Есть такое дело. И еще разочек. И еще давай разочек. Нет. Ну-ка. Все. Сундук грабителя. Взяли мы и давайте смотрим теперь на карту. И сейчас будем выдвигаться на другой остров. А мы, кстати, будем выдвигаться не туда ли, где этот парень плавает, но если мы туда будем выдвигаться, значит, точно неминуемая заварушка нас, нас сегодня ожидает. Поэтому, зрители, смотри, пожалуйста, этот видос до конца. Дальше будет только интереснее черт побери. Да, ребят, точно туда мы и плывем. Вот на сабельную отмель нам сейчас надо. Посмотрим, не забываем в ту сторону. Выворачиваем немножечко руль. Вот сюда прям с краешку я встану и отсюда начну поиски. Так, с той стороны угрозы я никакой не вижу. А с этой стороны у нас скелетики ходят. Так, все-все-все-все-все, выворачиваем еще немножечко сюда. Парус поднимаем и можно... Ой-ой-ой, днищем-то, а? Зачем днищем прямо я ударился, а? Чертов ты, а, прожженный морской волк. Так, ребят, смотрим в округе, на скелетов пока пофигу. Смотрим пока в округе, вон он там кораблик у нас, который постоянно палит эти места Вот он сейчас там находится Он, знаете, притаился, как будто что-то э, ждет А у нас тут вот пока что стычка с скелетами Давайте посмотрим сейчас трюмы У нас, похоже, продырявилось дно Ой-ой-ой-ой, давайте срочно отзолотать, друзья Давайте чиним наш кораблик, потому что иначе нам придется очень худо Ну и вычерпиваем, конечно же, водичку Так, как-то вот сюда, по-моему, можно лить и у нас она точно будет выливаться. Давайте попробуем. Надо научиться выливать воду в это окно. Получается вроде? Да. Вроде получается. Ну-ка еще раз. Оп. Ага, вот в нижнюю часть, если мы стреляем, то у нас пролетает она м -м, сразу же туда. Так, я, ребят, не буду сейчас ставить на якорь. Потому что мне нужно экстренно в любой момент начать перемещаться. Так как сами, сами видите, что у нас там происходит. Да, у нас вот там вот затаился... Один шлюп, который палит постоянно эту область. Но я так понимаю, он, скорее всего, сражается с кораблями-призраками. Здорово, ты куда прешь? Ты куда прешь? Здесь уже давным-давно а, все, как говорится, застолблено. Так, где у нас еще? Вот здесь вот надо копнуть. Опять, опять промах. Скелет сам развалился. Нифига себе, это кобра, я так понимаю, ужалила. Ай-яй-яй-яй-яй, какая же она заразная, а? Ни хрена себе фиганула. Еще и пирата сюда привезла. Да что ж такое? Так, давайте, ребят, биться. Давайте биться с этим наглецом. На! Пробил я ему блок. Пошла жара. О, он еще и машет своей шашкой. Смотрите, что творит, а. Пока что бьемся. Давай уже, хилься. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасный тип, однако. Попытаемся его сразу же вынести. Не попадает он по нам. Так, отлично. С пиратом мы расправились. Вроде все хорошо. Черепушку мы, конечно же, заберем. Так, письмецо мы забрали, и вот это, кстати, письмецо, оно нам раскроет тоже какую-то тайну этого острова дополнительную. Давайте сейчас череп сразу же отнесем на наш кораблик. Кстати, вот эти все вещи, черепа и прочую лабуду можно гарпуном забирать, если что. Да-да-да, так, вот в той стороне у нас был кораблик, и я сейчас не знаю, где он. Скорее всего, он там и продолжает кружить. Так, черепок мы забираем и в трюмы нашей камеры помещаем. Куда-нибудь сюда на полочку, пускай... Лежит. Здорово, пацаны! Я тут быстро! Я тут надолго не задержусь вообще! Мне тут всего лишь нужно клад найти, и все. Так, вот этот остров. Смотрим. Мы с юга заплыли. Вот отсюда, с южной стороны. Так, первый мы минуем. Вот этот вот там ничего нет у нас, кроме кобры. И на втором вот здесь вот должен быть клад. Да, ребят, надо быть внимательными. Вот тут вот где-то в камнях, по-моему, да? Между камнями. Или вот здесь ли вот? Секундочку. Так. Вот у нас первый остров. Идем, да, отсюда сюда. И вот где-то здесь должен быть клад, по идее. Пробуем. Есть такое дело, да, ребятки? Подождите, вроде бы же я попал. Это что такое? Змея. А, змею. Ой-ой-ой-ой-ой, зачем я съел змею? Я сейчас болевану уже от нее, наверное. Восстанавливать? Да, ребят, она, кстати, тоже восстанавливает. Так, секундочку, я же вроде попал. Ну-ка. А почему ничего не выкопал? Подождите-ка, давайте здесь рядышком тогда копнем. Секундочку. Так. Это что-то за глюк какой-то был. Я же вроде попал в сундук. А, вот сундук. Во. Теперь точно попал. Начинаем выкапывать. Надеюсь, это тот самый сундук, который у меня был по на наводочке. Сундук морехода, да. Относим тоже его на кораблик. Давайте еще раз, ребятки, смотрим. Это кто оттуда выходит, а? С пистолетом, что ли? А ну бросай ствол! Ствол! Пушки детям не игрушки. Да, есть такое дело. Елы-палы со всех сторон. Оккупировали просто! Оккупировали скелетончики со всех сторон. На! С одного удара. Все. Мой сундук, мои сокровища. Да, на борт себе отправляем. Кстати, можно их вниз опустить все-таки. Нужно их даже вниз отпустить. Чисто потому, чтобы мне их не загарпунили. Есть, ребятки, в этом определенный смысл. Потому что если они будут стоять здесь наверху, мне могут легко их. Загарпунить. Так, не вижу я Никого пока, что это очень хорошо Давайте накачаем, ребят, водички Это для того, чтобы, мало ли, нас подожгут Будем тушиться. Так, все, ребят, выдвигаемся Дальше, смотрим на наш стол Здесь мы закончили И выдвигаемся еще севернее Нас интересует, точнее, даже не севернее А теперь у нас путь ляжет, ребятки, на северо Запад, получается Да, ребят, северо-запад, это следующий наш курс Давайте посмотрим, что нам тут нужно а, сделать в этом гнезде а, змей. Так, так, так. А, это не та, это изгибающая лощина. А вот это вот а, про гнездо змей, по-моему. Так, я славно, я славно пограбил. Пора отдыхать. Плыть на остров гнездо змей, чтоб сундук закопать. И, ну, приплыл я на, горо, на, на остров на этот змей. И где сундук-то? Где же сундук-то, елы-палы? Ладно, давайте попробуем еще раз письне, письмецо прочитаем. Так, это что было? Что-то открылось нам? Да, прибыл я, значит, на, на, на остров змей. На каждом, на каждом шагу здесь скрывается клад. У скалы со рисунком а, бушующего пламени на отдаленном острове запад. Сыграй и будешь богат. Так, на западе острова, значит, да? Легендарный пират ринулся. Воу! Отличный прыжок. О, вот оно, пламя. И тут мне предлагали сыграть какую-то песенку. Давайте, ребят, попробуем. Поехали. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И? И что? Если честно, я не пойму, что сейчас произошло. Сказали, что будешь богат. Ну? Сыграть-то я сыграл. А где клад? Давайте посмотрим в письмецо. Что там дальше написано? Так. Скелеты. Опять эти скелеты. Ой-ой-ой-ой-ой. А... Нет, такие скелеты мне не интересны. Так, ребят, это с бочкой, чувачок. Интересно, много ли таких здесь? Так, давайте-ка мы его сейчас сразу же. Этого парня. Блин, он близко очень. Нельзя ни в коем случае его подпускать слишком близко. Потому что нам будет хреново. Ох, ты ж бомбанула как знатно. Молодца, да. Этот парень, однако, у нас очень жесткий. И если бы мы не отошли, у нас бы были большие проблемы. С этой бочки, с одной бочки ваншоте. Так, ну что дальше-то? Я, в принципе, здесь все прочитал, все сделал и... От, от памятника одинокой черепахи а, на острове Восток, на, на юго-запад поспеши, докажешь, а, что не лыком шит, найдешь ты, что в земле лежит. Пройди 6 шагов. Блин! Шаги вроде бы а, правильно надо с компасом а, считать. Давайте посмотрим на юго-запад, мне сказали вроде, да? Так, на юго-запад от памятника. 6 шагов. Так, вот у нас юг, а вот у нас запад, вот на юго-запад 6 шагов. Секундочку, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь, по идее, да? Ну-ка, давайте копнем. Оп. Не нашел ничего. Может, еще подальше? Опа! Что-то попал я. Ё-моё, попал я так и знал, ребятки. Попал я опять в засаду. А ну пошли отсюда, мой клад. Мои сокровища. Я буду несметно богат. Сказочно буду богат. Давай подеремся. Ой, с двух сторон атаковали, а? Вот же черти. Обложили меня скелетончики. Так, хорош. Парирует все мои удары. И побежал. А ну иди сюда, с костлявой. Так, отлично. Давайте что-нибудь захаваем. Так, продолжаем искать клады. Что, мы выполнили это задание? Да, друзья, это задание мы а, выполнили. Тут у нас что такое? Ящик с боеприпасами. Тоже пригодится. Эти ящики тоже можно сдавать, по-моему, торговой компании. Так, есть два ящичка. Садимся и гребем на нашу с вами лодочку. Раз, все, готово. Все, ребят, готово. Можно смотреть, куда нам дальше плыть. Так, нам нужно, ребятки, сейчас плыть просто прямо на изгибающуюся лощину, а потом уже в форт древний. Все, поднимай, поднимай, поднимай. Отлично. Теперь пробуем, ребятки, гарпунем. Вот же, вот же. Да блин! Не хотел я бочку. Да ё-моё, я так и знала, Одно неверное движение и у нас бабах на корабле Да, друзья, такое тоже иногда бывает Как говорится, что не хотел, то получил Получил пинка под зад Ещё и корабль надо сейчас латать по-любому Поэтому давайте, ребятки, сейчас мы предложим душу паромщику Реснимся на нашем корабле И, конечно же, золотаем все дыры И продолжим дальше собирать Но вот эти бочки, это, конечно же, опасно Ни в коем случае не делайте так, как сейчас сделал это а, я Здорово, паромщик! Здорово, давно не виделись, черт возьми. Как у тебя тут житуха, бытуха? Рассказывай, может тебе сыграть, тебе, наверное, скучно здесь. Давай, поехали, давайте сыграю. Трампарам, парам папам папам чтобы веселее было, черт возьми. Давайте еще вот так сыграю. Да, могу и вот так тоже на балалайочке. Он же ворот открыл, скажет, надоел ты мне, вали отсюда. Ладно, пойдемте, ребят, посмотрим, а то наш корабль уплывет еще и потонет ненароком. А я уж не хочу избавляться так быстро от награбленного. Да и мне нужно сейчас заканчивать квестик. Так. Секундочку. Секундочку. Бочка, ребятки, это вам не шухры, мухры. Наш корабль пошел ко дну! Нет! Я как могу вычерпываю воду из него! Да что ж ты будешь делать, друзья? К нам судьба вообще сегодня неблагосклонна. Мой корабль, пока я плавал, пошел ко дну. А все из-за того, что бабахнула, друзья, бочка у нас возле нашего корабля. Ну как так-то? Очутились мы вот здесь. вот Все наши сундуки тоже здесь вот плавают. И я даже не знаю, как сейчас нам а, быть. Вернуться на мой корабль? Ну что ж, я даже не знаю, а где мой корабль-то будет? И куда вообще... Где теперь мне мои сундуки искать? Но ну, я знаю точно, что они возле вот этого острова находятся, мои сундуки. Но, черт возьми, у меня, кстати, есть шлюпочка. Да, мне оставили шлюпочку мою, и это очень хорошо. Я, наверное, друзья, все-таки на этой шлюпочке сейчас и закончу а, Начато. Я не собираюсь, не собираюсь отступать от своей цели. Давайте мы сейчас все складируем. Не все, ребятки, не все потеряно, как говорится. О, ну тут у нас акула подплыла. Охренеть! Вали отсюда! Смотри, что делает, а. Нас еще и хочет слопать акула. Я просто в шоке. А как быть? Нам же необходимо свои все шмотки забирать. Я хочу забрать все свои сокровища. Сундучок. Так, акула, надеюсь, меня здесь не посет. Вроде бы нет. Плывем, плывем, плывем, плывем. Плывем, плывем, плывем, плывем. Залазим, залазим, залазим наверх. Есть такое дело. Так, успел. Так, ну что ж, вот мы и приплыли. Там у нас на берегу что-то светилось даже, я видел. Вот, видите, у нас что-то там светится. Надо бы срочно к этому подплыть. И это что-то подобрать. Ну давай, давай, давай, разв... разворачивайся. Давай, еще разворачивайся. Так, есть такое дело. Наконец-таки земля. Черт возьми, земля. Что такое? Послание в бутыле. Ну что ж, забираем. Получено задание. Но мне-то, ребятки, нужно сейчас освоиться немножечко по-другому здесь. Мне нужно посмотреть все-таки, что у нас здесь находится. Так, что надо сделать? Так, на юго-восток от от картины бесконечная ящерица, где тусклый свет пойдешь и сундук золота найдешь. Пройди 7 шагов. Фу, друзья, после после 15 минут долгих поисков, наконец-таки нашел я эту самую бесконечную ящерицу. Вот так вот выглядит эта самая картина. Ну и давайте посмотрим сейчас, что там нам пишут в нашем задании, куда нужно пройти на юго-юго-восток от картины Бесконечная Ящерица, где тусклый свет пойдешь и сундук золота найдешь. Пройдите 7 шагов. На юго-юго-восток, друзья. Давайте достаем компас и смотрим, где у нас юго-юго-восток, где тусклый свет. Давайте посмотрим. Так, нам нужен юг. Юго-юго-восток. Это вот в ту сторону, да? Вот туда нам надо. Давайте, ребят, поехали. 7 шагов. Так, встаем здесь и пошлите, ребят, 7 шагов Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь шагов, это значит вот здесь вот где -то. Давайте копнем. Так, похоже я ошибся немножечко. Надо было нам, скорее всего, вот сюда, правее. Да, друзья, есть! Есть, друзья, есть сундучишка! Наконец-то я выполнил вроде бы как эту цепочку, всю квестов. Сейчас посмотрим, так ли это или же нет. Да, друзья, я выполнил эту цепочку квестов, путешествие заканчивается. И посмотрим, что у нас здесь есть. Так, золото мы, естественно, забираем. Так, и у нас остается декоративный сундук. Так, ну а сюда мы можем же что-то положить, я так понимаю, да? Да. Вот это, например, изумруд-русалки. Мы вроде как можем в такие сундучки закладывать. Так, изумруд-русалки поместить. Отличненько. И замечательно, ребят, в таком ящичке очень удобно перетаскивать все наши а, клады. Так, насколько я помню, наша лодочка где-то была а, недалеко. Осталось главное и донести. Да, где-то здесь она была. Да, на этом берегу. Там вот, ребятки, голубой. Видите, дымок идет. Это та русалка, которая постоянно меня манит. Типа, давай, родной, я тебя по-быстренькому перемещу на твой корабль. Но... Мои-то сокровища все вот здесь, вот на этом шлюпе, ребятки. Вот на этой шлюпке даже, они а на шлюпе. И поэтому я от этой шлюпки не отхожу никуда. Вот, друзья, весь мой... Улов, добытый нелегким трудом, да, за сегодняшнюю серию, поэтому, естественно, покидать я его просто так а, не собираюсь. Так, осталось только а, придумать, куда нам его а, вести. У нас, к сожалению, тут карты никакой нет. Блин, была бы карта на этом острове, я бы хотя бы понимал, куда мне плыть. Ну, а сейчас придется методом тыка или же через подзорную трубу искать, куда же нам, друзья, а, плыть. Ну, все, давайте, ребят, отгребаем уже отсюда. Сейчас мы сделаем разворотик. Да, вот в ту сторону, блин, главное, чтобы меня змея не укусила. Вот в ту сторону, и с той стороны тогда острова я уже плыву дальше, поплывем мы сейчас на... На... на... Ой-ой-ой, Восто... друзья, ой-ой-ой-ой-ой, как же так, а? Как же так, а? Я просто в шоке, вы только посмотрите, я просто в шоке. Я надеюсь, меня сейчас не заметит никто. Я надеюсь, меня не заметят. Я просто так проплыву. Просто быстренько проплыву, и меня никто не заметит, да? Вот этот корабль меня, наверное, не заметит. Сто пудово. Я здесь очень незаметный. Давайте, ребят, под, подгребем вот сюда вот. Я надеюсь, он меня не видел, этот корабль. Да, все, ребят, плывем. Он просто плывет по своим делам. Да, он меня не видел, я его тоже. Так, надеюсь, я здесь сейчас проплыву. Так, тихо. Это был выстрел. Это, ребят, не я стрелял. Это у нас с пристани пушки полят. Я Блин, моя шлюпка встала. Вы серьезно? Так. Давайте ее сейчас подтолкнем. А, подплываем к крепости Воронье Гнездо. Я здесь ни разу не был. Но мне оно нужно для того, чтобы посмотреть а, в окрестностях, куда мне дальше плыть. Да, это тот самый пункт, откуда я пойму. Надеюсь, тут у нас... Не слишком жестко. Я очень на это надеюсь. Но пока вроде по мне никто не полит, Да, кораблю моему пристать не велит. Вот, кстати, вот там вот очень похожий остров на тот, на котором могут быть... Могут быть друзья... Могут быть друзья-товарищи, да, с которыми мы сможем поторговаться. Сейчас, ребятки, посмотрим. Мне главное залезть вот сюда вот. Сейчас все исследуем. Воронье гнездо. Так, лестница. Давайте поднимемся уже и отследим, что у нас тут имеется. Тут у нас имеются пушечки. Так, куда нам сейчас надо? Вот она моя шлюпочка и вот он остров, друзья. Давайте все-таки посмотрим, что у нас там есть. Так, вот это, кстати, очень сильно похож остров на тот... Да-да-да, мне кажется, это он и есть. Вот здесь, э, скорее всего, есть те самые лавочники, торгаши. Нам стопудово надо туда э, плыть. Я вот прям чувствую, что именно туда нам надо, друзья. Надеюсь, мое пиратское чутье меня не подведет. Ну и давайте посмотрим еще. Э, в принципе, вот и этот остров может быть, да? Тем, куда мне надо, но не совсем, потому что вот этот вот, вот эти вот, э, вот этот вот дымок магический, он как был, так и остался, но он точно не был на острове, э, где возрождаются и э, торгуют. Так, ну все, ребятки, в принципе, цель ясна, давайте отправляться дальше, да. Да, вот такое вот, ребятки, у нас приключение получается не слабое. Да, я не думал, что у нас вот именно так оно получится. Давайте прыгнем сейчас как следует. Раз! К к нашей лодочке Да, но оказалось, друзья, бывает и такое Что мы просто-напросто лишились своего корабля И это очень плохая На самом деле затея Так, вот куда нам надо? Вот туда, ребятки, нам надо Давайте плывем Плывем прямиком туда, к тому острову ну а ты, зритель, не скупись на лайкос, под данный видос поставь, братискую Скретч. Не только для себя, но и для тебя старается, чтобы тебе было а, зрелищнее смотреть за нашими всеми а, приключениями. Да, вот таким вот образом я борозжу океан на лодке. Обычно мы бороздим океан нам 1-мачтовом, или же трехмачтовом корабле, но я в данный момент вынужден бороздить его на простой вот такой вот шлюпке через волны, ребятки, через дальние дали, через синеву мы продвигаемся к нашей а, цели. Да, скоро мы приплывем если только нас не сцапает какое-нибудь чудище морское. Я надеюсь этого не произойдет. Оно меня просто напросто не заметит на вот этой маленькой а, шлюпочке -то. Адам, друзья. Фортпост древний пик. Я так и знал что мы на правильном пути Наконец-то мы скоро сдадим наши несметные богатства. Ну, заодно, ребятки, как говорится, ничто не проходит даром. Заодно я подточил свой навык управления вот этой вот шлюпкой. Да, теперь я точно знаю, как на ней плавать нужно так, чтобы она вас э, слушалась. Да, это неприхотливое транспортное средство в пиратах, но мы научились им пользоваться и плавать с огромной э, скоростью. Поэтому все, что не делается, друзья, все к лучшему. Да, вот к правильной стороне мы сейчас причаливаем. Здесь у нас все лавочники стоят. Единственное, я проплываю сейчас, наверное, чуть подальше с той стороны, да? Там, по-моему, возле берега прямо у нас они находятся. А те лавочники, которые нам нужны, а именно златодержцы, чтобы нам можно было максимально быстро перегрузить наше награбленное добро к этому, значит, парню Который даст нам Который поможет улучшит нам улучшить нашу репутацию Среди золотодержцев Да, ребятки, вот мы уже подплываем Куда нужно, так, немножко развернем Мне нужно вот сюда Вот она, эта лавочка, я прям сейчас к ней Подплыву максимально близко Вроде бы никого здесь нет, кроме меня Это хорошо Фух, вот и нелегким было путешествием Так, поговорить со золотодержцем а, Гербертом Я не понял А, эти сундуки у нас, по-моему, другим людям отдаются Ладненько для тебя у меня специальные сундуки имеются Вот они, гнусный Так, это тоже мы другому отдадим Вот они, сундук морехода Вот эти, по-моему, сундуки нужны этому парню по заданию Так, держи Сундук морехода, раз Есть такое дело Давайте еще посмотрим Так, сундук морехода, два Вроде бы все у меня сундуки здесь, которые должны были быть по квесту Все забыл, ничего не оставил Держи, второй тебе сундучок Отличненько, как-то дешево он его оценил Ну ладно, и сундук грабителя Еще один, да, тоже похоже по его душу Давайте тоже ему дадим На, держи, держи, Герберт Еще один сундучишка тебе Отлично, друзья, вот этот уже подороже Так, ну, эти сундуки, значит, я отдал а, У меня есть сундук С сокровищами Давайте, кстати, его, его мы откроем Так, а, выходи, выходи Так, Сундучок мы откроем И в него поместим, наверное, вот этот вот Черепок так, у меня вроде бы два сундука. Так, давай возьмем черепок вот этот вот и поместим его сюда. Тут вроде бы место у нас есть. Так, отлично. Трофейный череп. Закрываем, забираем. И вот эти вот, по-моему, трофейные черепа у нас принимают очень хорошо. Так, так, так. Тут сундук я один оставил. Давайте заберем еще один и в него тоже поместим то, что у нас осталось. Вот этот изумруд, по-моему, тоже можно спокойно поместить в этот сундук. Так, сапфир, русалки забираем и помещаем его в сундучок. Так, эти все сапфиры у нас хорошо принимают. Вроде бы как хранители души. Так, вот эти, кстати, кувшины у нас идут златодержцем. Так, держи. О, неплохо так оценили в 425. Давайте забираем еще один кувшин. Держи. Герберт, пригодится. Денежка идет. Так, сапфир русалки. Это мы все дело отнесем уже к... Хранителем душ. Так, раз, сундучок. Сейчас еще один принесу, подожди. Так, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. А, кстати, вот эта коробочка, декоративный сундук, это кому у нас отдается? О, декоративный сундук тоже сюда. Ну, давайте отдадим, ребятки. Декоративный сундук, это первая моя находка. Раньше я таких а, сундуков ни разу а, не находил. Давайте тоже его тогда отдадим Герберту. На, держи, родной. Так, отдаем Герберту, 160, что-то как-то худо-бедно, я думал подороже будет этот сундучок стоить, ну ладно, сколько есть, все наше. Так, давайте, ребятки, дальше попробуем, откроем, достижение открытой степень хранитель 1 деревянных сундуков. Репутация у нас подрастает до 19 уровня, так, хра... пожалуйста, держите, вот этот там сапфир точно пригодится, раз. Так, пробуем а остальное, отдаем, изумруд русалки, тоже держите. Это все к хранителям душ. Вот это я понимаю, денежки. 1500, 1000 с чем-то. Так, а черепок во сколько она оценит? Давай-ка, держи. Олви оценивает изумруд наш во сколько? В 1030. Вот тут, кстати, мне больше нравится торговать. Так, а эти сундуки, кстати, тоже вроде можно продать. Давайте посмотрим, кому. Тоже ей, кстати говоря, да. Сундук с сокровищами продать. Давайте продадим, потому что я уже сейчас завершаю, и поэтому можно вот эти все сундуки тоже ей отдать. И держи второй сундучок. Отлично, ребятки, репутацию мы подкачали с хранителями душ, со злотодержцами, и сейчас еще с торговыми тоже мы отношения немножечко улучшим. Ведь у меня еще один сундучок остался. Давайте тоже его возьмем, так, сундук с сокровищами продан, да, ребятки, берем вот этот вот сундук с, с боеприпасами, с припасами, они вроде бы тоже неплохо так ценятся, но именно у торгового а, союза, несем вот этому парню, он точно у нас должен его а, принять, так, приветствую тебя, Милдред, держи-ка вот этот сундучок с припасами, сколько ты мне за него отсыпешь? 438. Как-то маловато. Ну что ж, друзья, вот такое у нас сегодня путешествие получилось. Ни много, ни мало. Мы очень сложными усилиями, но добились своего. Как вы, наверное, все видели. Да, выплыли мы на однопарусном шлюпе, а приплыли за нашими сокровищами а, просто на а, шлюпке, ребятки, по океану. Сегодня здорово мы бы раздели а, на шлюпочки. Что, что, зритель, ты думаешь конкретно по этому поводу? Пиши, пожалуйста, свои комментарии и размышления на этот счет. Братишка Scratch всегда читает комментарии. И отвечает всем без исключения Но ну, а для того, чтобы одинокий волк Скретч продолжал дальше записывать видосики по этой игрушечке Давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков И братишка Скретч исполнит обещанное Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение следует